Здравствуйте! У меня за спину Алипендорф. Это значит, что сегодня говорим о черных лыжах с очередных тестов. Орский тест черных лыж. Поехали! Лыжи от в таком формате. Уже там претерпели несколько изменений и многократно их переделали, но формат он остался. Когда-то они были совсем мягкие, потом они стали немножко пожестче. У них добавились какие-то такие сомнительные технологии, от которых походу вся технологичность, только в названии этой технологии все саму технологию ногами почувствовать не получается в катании но, тем не менее, не буду вдаваться в теории, по практике по практике могу сказать, что вот такие лыжи мне давно симпатичные в плане универсальных лыж Значит, и сегодня условия для этих лыж, вот, на мой взгляд, срослись потому что надо понимать так, эти лыжи что не надо ждать от них какой-то безумной трассовой эффективности там, в резном введении, там не в резном введении, в любом в таком вот именно вельвете жесткой трассы имеется в виду да? Они интересны для такого фриски катания. Это Франция, в общем, Диностар это Франция. Франция это так, знаете, ратрак по выходным и по праздникам, только ратрак. Вот остальное все вот оно как упало, так и лежит. То есть вот, то есть катание, когда бугры, это просто playground, ну то есть территория игр. Вот, и скорее на писте там Ожидается какой-то мягкий взрывленный снег, нежели какой-то бетонный там бельвет И вот эти лыжи, они идеальны для этих сочетаний Они мягкие, они очень пружинные, эластичные Они позволяют кататься по каше просто как вот ну, как вот, вот просто это их зона, да, это их территория Они позволяют кататься в любом повороте Они прекрасно идут на ровном везении, на мягком Единственное, что надо ноги отпускать и расслаблять, и колени сгибать вот, потому что, как бы, ну, в любом случае, как, как бы они не, не, не хавали бугры, они их не рубят и не режут, как карты лыжки. Вот, в остальном катание получается легким и очень веселым. То есть мне эти лыжи попадались на жесткой трассе, и я уже тестил их именно, как бы, таком, с точки зрения трассовой э, эффективности. Вот, они мне не понравились, потому что они умилые в врезанной дуге. Они, ну, как бы, да, они там вариабельны по повороту, но они не динамичные, они как бы кривоваты немножко, вот, но вот в такой каше малаши-размалаши на мой взгляд, они прекрасны то есть, вот если мы едем куда-то весной там в горный курорт, или катаемся в какой-то таком мягком снегу, там не знаю, там, красная поляна стайл, когда скорее всего разбито, нежели отращено. ну, такие лыжи могут быть интересны но опять-таки, интересно, кому не новичкам это интересно может быть там хорошо катающимся лыжникам, которые уже э, расстались с идеей продавливать лыжу в поворот, там, задавливать ее, там, пропихивать, да, которые способны лыжи отпускать и просто давать ей ехать самой и получать этот удовольствие. Вот для таких людей эта лыжа может быть интересна, может подарить хорошее катание, хороший отдых, веселье и эмоции, да. Вот, карвером пробитым, конечно, это вообще отстой отстойный. Вот, у себя в рейтинг я, скорее, такую лыжу не поставлю, потому что, ну, опять-таки, все-таки в любом случае есть эффективность в универсалах такая, как, так называемая, трассовая оценка, да, трассовой эффективности. И по ней, конечно, они проиграют всем своим конкурентам, но в целом, я говорю, мне такие лыжи симпатичны. Если вы реально понимаете, что вы понимаете, о чем речь, если вы понимаете, что вы можете кататься на расслабоне, вы можете кататься на расслабленных ногах на разгрузке, там, на естественном прогибе, то это вообще прекрасный вариант. Но, опять-таки, если вы не ждете от них, там, резаной дуги эффективности, все, да, ну, то есть, по большому счету, могу сказать прямо, это лыжи хорошие для для тех, кто так хорошо, нормально уже там, как-то прилично катает фрирайд, другой вопрос, насколько они нужны, потому что у таких людей есть фрирайдные лыжи, и, как правило, эти люди на этих фрирайдных лыжах, нормальные по трассе тоже катаются, ну, вот, размышляйте, вот, я дал почву для размышления, кому интересно, тут может подумать над этим вопросом, вот, я пойду за не ставьте лайки, видео, подписывайтесь на соцсети чаще заходите на сайт, проверяйте обновления. Пока!